Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Шоула и я, Вика. Сегодня у нас обзор новой коллекции Лорапиано. Интересная коллекция, очень много как бы всего интересного. Но я сделала подборку именно тех вещей, которые нам интересны, как вязальщицам. Вот первый вот этот вот такой... Джемпер, конча, накидка, толстовка, как угодно. Интересный узор, но я пока я рассматривала его, но, но пока я не понимаю, как его, девчонки, сделать. Вот, вот правда. Вот, вот еще я его не, не нарисовала в своей голове. Как только я нарисую.. И пойму как он вяжется я вам предоставлю узор потому что модель такая симпатичная интересная вот смотрите как бы по конструкции она простая капюшон никаких не ни, не ни скосов ни, возможно скосы есть конечно вот сейчас пере, перепрыгнула не успела сказать но я скажу еще к тому как бы джемперу потому что он интересный там спущенный рукав капюшон и ровный рукав вот в принципе там ничего интересный там кетлевка, но ну, обвязка и капюшон но ну, модель интересная вот это классический жакетик и тут мое внимание привлек именно узор вот смотрите ну и естественно естественно японское плечо вот все никак я не могу найти формулу расчета универсального для всех размеров понятно вот мы мужской жакет повязали вот для вот этого именно полупатентной резинки мои расчеты подходят. Вот я не уверена, что этот расчет подойдет на любую вязку, девчонки. Может, кто вязал именно по моему видео, но менял узор, отзовитесь. Вот, поэтому вот эту модель я убрала. Ой, не успеваю за фотографиями, видите? Ну, в общем, ту модель выбрала за счет узора, интересный узор, сочетание ажурта и ажурных как бы вставок. Ну, тут просто классическая толстовка с принтом. Единственное, что интересно, я думала, это вывязано, но это э, как бы принт приклеенный. Я такое видела уже у Red Valentina, там джемперок связан крючком и сверху принт вот здесь вот хорошо видно что это принт вот за счет этого как бы элемента я просто хотела показать хотя это таких вещей очень много в, сейчас в этой коллекции у рапиана много как бы ну, мелкая машинная вязка которая для нас как для вязальщих неинтересная. я вам оставлю ссылку если не забуду если забуду вы мне припомните на сам сайт посмотрите вот эти большие джемпера мелкой вязкой, шорты, штаники, этого всего очень много, но я это все не как бы не представляла в этом обзоре, потому что мы вязальщицы, нам нужно то, что мы можем повторить, от чего мы можем вдохновиться, что-то подчеркнуть, взять, в общем, так, чтобы это для нас представляло информационную ценность. Да? Вот, очень много у него, не, не вру много, ну, хотя много, да, и шапки там, и повязки, вот именно так, такой мелкий жаккард, и тоже везде японское плечо. Девчонки, последнее время они все начали вот это японское плечо везде. Правда, то, что оно очень хорошо сидит, и рукав сидит, это мы уже испытали на том мужском джемпере, как я говорила, кардигане мужском. Вот, многие его связали и, я думаю, остались довольны. Вот. И у Лора Пиана много этих шапок с таким узором. Тут же узор используется и на шапках, и на повязках. Там шарфы, по-моему, есть. Вот это интересный узор. Тоже, девчонки, смотрела. Джемпер обычный, простой джемпер. Ничего особенного. Но узор, вот, вот я прям... Там такие вытянутые петли. Вот если приблизить фотографию, я просто уже рассматривала эти фотографии в приближенном виде. Вот здесь вот хорошо видно сбоку. Видите, вот такие протяжки подняты. Я вообще не понимаю, как сделать этот узор. Вообще. Вот смотрите, вот здесь вот очень хорошо видны видны эти протяжки. Вот как его сделать. Вы понимаете, Брунера Кучинелли вот последнее время у него все повторяются узоры, а вот здесь вот именно заморочились новыми узорами, которые я, в принципе, нигде еще не видела, да. Вот здесь вот, ну как бы не то чтобы узор э, новый, может он и не новый, но вот сочетание с резинкой эти как бы жгуты, араны, да, они такие хаотичные, своеобразные, вот там вот непонятно, это не просто аран там, бух и... А вот именно, вот смотрите, как красиво, да, вот здесь переплетение, и я понимаю, что это как бы заморочливо, но это только передняя деталь, и все, да, а на самом деле, смотрите, смотрите, вот как они все переплетаются, очень красиво, мне понравилось, хотя сам крой, сама конструкция модели, она совершенно как бы несложная, ну, классическая, да, вточную рукав. Очень вот, не видно. Единственное, что там тоже японское плечо или обычное, Ну, что-то такое. Тоже узор интересный. Удивили тему Лурапиана, потому что они обычно, обычно у них все в таких пастельных тонах, а в этой коллекции они добавили э, цвета, да, что для них как бы как по мне необычно. Обычно я от них ну, не видела таких ярких как бы контрастов. Вот, видите, тут тоже цвета добавили и узоров добавили именно таких, над которыми заморочились, как по мне. Вот здесь вот плохо, конечно, видно, но тоже там скосы, оранчики, косы вот интересно. Вот эта модель по конструкции мне очень понравилась. Тут такая простая рубашка, да? Карманы накладные, застежка, но очень интересно смотрится. Смотрите, спущенный рукав. Небольшой окат, разрезики на рукавах, ровная модель, ровная. рубашечный, тут классический рубашечный крой, ничего особенного, ну, кстати, даже манжета нет, просто снизу, видите, разрезик. Очень интересно, как по мне, просто взять модель, саму модель и связать грубыми нитками, ну, то есть нитками толще, я думаю, будет будет вполне себе интересно вот шапка тем же узором кстати которым был второй кардиганчик вот сейчас плохо видно но там ажурные вверху полоса может на шапке даже их и нету я что-то здесь не вижу знаете ажурных полосочек ну не нравится мне как они сидят вот эти лорапиана я вязала одну шапку сейчас Фотография, она повторяется здесь в этой коллекции, с прошлой коллекции. Вот это у меня есть мастер-класс на эту шапку, только без помпона. Ну, эти косы у меня есть. Видео, кстати, мало смотрела. Не нравится, вот видите, и тогда я говорила, и сейчас говорю, не нравится, как они сидят. Вот, мне кажется, надо чуть больше, больше объема нужно этим шапкам. Вот это простая, ну, как бы классическая. Ну, вот так вот она выглядит пышная резинка, я так понимаю, классическая макушка, которая, ну, на четыре части разделена, вот. И дальше вот по женскому все, дальше я пару моделей добавила мужских, по женскому все именно потому, что как бы для нас может быть интересно. А вот мужская модель вот эта вот мне очень понравилась. Что отмечу, что у Рапиана мужских моделей практически столько же, сколько и женщин, то есть мужчин они не бежают <смех> работают вот смотрите как застежка сделана интересно оформлена вот это меня привлекло как как бы как квест который нужно пройти вот чтобы ну повторю это мне интересно как бы сделать вот такую за, застежку а сам джемпер связан регланом классическим вот самым классическим обычным ну, интересный воротник стойка и узор как бы интегрированный в этот джемпер, тоже только на передней детали. Очень красиво, кстати, по итогу, смотрите, очень красиво смотрится. И, наверное, очень интересно с ним заморочиться. Это тоже, кстати, я ну, как бы взяла. Простой, обычный наш узор, который мы знаем. Там жгутики из шести петель и маленькие из четырех. Ну, в общем, чередуются. Ну, тем не менее, очень симпатично так смотрится. Все по классике, все по фигуре. Никаких спущенных рукавов, точной рукав. Не знаю, какая плечо какое. А вот этот вот, смотрите, девчонки, этот мне понравился. Тут как бы казалось бы, что он ну обычный, но необычный. Вот если посмотреть близко, там вот регламент вот этот вот широкий. И там целенавязанный вот такой вот воротник без... Вот смотрите, смотрите, как интересно выполнен воротник. Реглан переходит прямо в эту стойку. Очень-очень симпатично, мне очень понравилось. И, кстати, женский вот такой вот джемпер... Очень бы смотрелся, я думаю, женский, и мужской, то есть его можно сделать женским вот этот вот оверсайз и мужской. Очень интересная вот эта вот модель, казалось бы, простая, но на самом деле она очень там, очень-очень продумана. Тут я вам узорчик хотела показать, тут ничего особенного, сам узор вот этот интересный впереди. В принципе больше там, по-моему, ничего такого интересного и не было. Вот этот джемпер меня как бы вдохновил и первый свитер, там застежка очень интересная и узор этот на передней детали. И тут вот тоже такой, ну, в принципе, это известный узор, ничего особенного, вот. Ну, в принципе, там еще будет. Это тоже. Это я зачем? Это тот же кардиган, который мы вязали, вот только чулочной гладью и добавлены карманы. Я имею в виду тот, который мы от кучинели вязали. А нет, ошибочка. Тут не японское плечо. Тут классическое плечо и классический рукав, да, девчонки. Но это та классика, которая она будет всегда. Тут вот тут вот вне возраста и вне моды я считаю вот такие вот модели это те которые будут всегда вот чистая классика да и вот эта модель именно из этой категории Ну и все наш обзорчик подходит к концу вот этот же жаккард мелкий жаккард использован и в мужских вещах и вот обратите внимание что женские такие вещи больше балахонисты как у них вот такие вот модельки. Ну, в принципе, все. Я думаю, все, девчоночки. Я буду с вами прощаться. Простите за мой голос, я заболела. Вот, поэтому голос чуть-чуть... Ну, он у меня и так грубый. А сейчас еще грубее. Вот такой вот обзорчик, девчонки, у нас сегодня. Вот. Может вас на что-то вдохновит. Пару узоров я попробую все-таки с первым вот этот вот вот не дают мне покоя. Первая модель женская и первая мужская. Ну все, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика. Всем пока-пока.